минуту молчания. Она так называется, тост. Я поднимаю тост за друга старого, которым мы через войну. Земля дымилась, плавилась пожарами, а мы мечтали слушать тишину. Я поднимаю тост за друга верного. Сурово собрата моего. Я бы не вернулся с той войны, наверное, Когда бы рядом не было его. Последние патроны сигареты Мы порово наделили пополам. Одною плащ-палаткою согретые Мы спали, и Россию снилась нам. И сколько бы мне жизни не отпущено, Куда бы не забросила судьба, Я помню, как однажды друга лучшего Сила со мной моя афганская тропа. На старой фотографии любительской, Еще после атаки не остыв, Стоим мы два десантника из Видебской. Устала, улыбаясь в объектив, И я гляжу на эту парень, прошлую, Свеча горит и тает стярит. А в день последний верили с Алёшею. Тот день настал, я праздную один. А за окном начинаете бакалышаться. Гляжу на фотографию курю. И мне охрипший голос друга слышится Живи, а я прикрою, как в бою Рассвет встает за окнами, пожарищем По улицам трамвай, извиня Я пью вино за старого товарища А был бы жив, выпил выпил за меня Рассвет стает над городом, пожарищем по улицам, трамвай, звенят. Я пью ино за старого товарища. А был бы жив, выпил за меня. Спасибо, садитесь.